Даже Без атаки вызов, просто двойка, но еще раз обрати внимание. Вот половина. И второй удар, все ты. Здесь не надо его заряжать. Ой, не надо выпрямляться еще что-то. Ты должна сделать именно сократительно а ударные. Это не просто сокращение. Ты у меня не вот такая лемишь, легковес. Ты у меня вот здесь. Да! Вот туда. И второй удар, второй удар, пока твоя левая рука там, <coughs> тебя не будут бить. Твоя рука не дает ударить. И ты делаешь движение не забрать, а да. Подскок. Подскок, безусловно. Не вверх даже сейчас, а вращение и плечо упасть, как в уклон. Вот сюда. Посмотри, попал. Попробовала медленно. В, в эту лапу бьешь. Медленно. Ну, пошел. да, подскок, молодец, поехали. Первый удар, вот и вот этой половинкой должна вот, вот войти вот так, скрутись, вот все вот отсюда, вот, вот отсюда из этой положения работаем, вот та-та-та-та, ну, ну а что второй удар -то не выпрыгнул? Прыгни второй удар! Я же отхожу, ты же меня напугала. Правильно? Как бы в голову в грудь бел второй удар. Mm. Давай, Солнце. Ну-ну, на ну, что остановился? Ну и все, ты. Там. А что тебе видеть надо? Да я ничего не надо я не чувствую. Не куда, чувствую? Она летит, ну, куда, куда она летит, типа. Туда же, где стоит твоя левая рука. А левая рука твоя ударила куда? у противника? Подбородок? По рук? По, по голове противника? Неважно. Как ты будешь делать? Подождите, нарисуйте мне подбородок, я не вижу подбородка. Кто тебе его будет стоять, так удержать? Все, он закрыт, конечно, противника руками. Только ты бьешь мне вот отсюда. Вот отсюда. Вот он. Качаешь корпус. Работаешь локоточками. Оп. Не прыгнуло второй удар. Быстрее. Оп. Во! Ну, стоять! И дальше что? А можно не бить? Выйди. Выйди. Так-дам. Оп. И сюда еще нырочком. Сделай мне движение. Или вот это сделай. Раз-два. Оп. еще все. Перевернись сюда. Прыгни ногами за меня прям. Вот это мне будет сейчас более интересно для тебя. Здесь локти. Локти. Передняя нога. Дальше. Разгружай переднюю ногу. Разгружай. Во! Да-да-да. Собраны здесь. Разгружаешь переднюю ногу, чтобы и не туда войти. Вверх не надо, вперед. Локти, локти, локти, левая нога дальше. Оп. Правая нет. Во-во-во-во-во. Длиннее, справа крути спинку. Крути спинку, крути бедро, поворачивай направо. Хорошо было. Длиннее. Сейчас не буду стоять. Локти уже. Локти уже. Собрано. Левая нога дальше. Левая нога. Вот. На правую ногу подсела. Оп, сюда. Во. Еще больше бедро правое, подтело, подтело, корпус качаешь, вот пошла на локтя на локоть, с бедра во, во, во, Оп. пойдет. Справа еще длиннее. Здесь не поторопиться, видишь, свой? Не поторопиться. Ручки. Не поторопиться. Да, вот, вот это, вот это подскок бедро вращения плеча, и тогда вот они меняются здесь они поменяются. И башка уйдет. Видишь, локоть поймать второй. Нормально. Молодец.